Итак, что нам делать с пересыханием а, вот этого большого озера человеческого внимания и с вот этой растущей конкуренцией? Ну, к счастью, нам просто достаточно вернуться к циклическим моделям. А, несмотря на то, что упрощенные вот эти линейные модели типа воронки продаж или аиды были популярны среди маркетологов и до сих пор раскручиваются среди интернет-маркетологов, еще в 60-е годы 20 века Blackwell Mini Art Angel и другие маркетологи описали, что поведение потребителей является циклическим и наша задача заключается не столько в совершении первой покупки, сколько в зарабатывании на потребителей денег на протяжении всей жизни с, работы с ним на протяжении всех повторных покупок. И важность повторных покупок с каждым годом растет. Если раньше, допустим, если Первая продажа стоит нам 2000 рублей, а мы зарабатываем на первой а, продаже 1000 рублей, то это невыгодно. Но если клиент, тот, который нас купил за 1000 рублей, совершит еще 10 покупок, то мы на нем заработаем 10 тысяч рублей, и тогда это становится выгодным. А, что из себя представляют циклические модели? Это схема, с которой мы сейчас разбираться не будем. А, это полная схема из, собственно, труда поведения потребителей. Но здесь видно, что, во-первых, эта схема является вот такой вот, она как бы замкнутая, тут по стрелочкам можно вот так вот ходить. А во-вторых, мы понимаем, что она состоит из нескольких достаточно больших этапов. И это в конце нулевых, начале десятых годов этого века описали две компании. Во-первых, McKinsey в концепции Consumer Decision Journey, а во-вторых, Google, который на своем проекте Think with Google описал подход э, так называемый Zero Moment of Truth. А сейчас у них нет уже отдельного сайта. Материалы на эту тему опубликованы на проекте Think with Google. Для маркетологов малого и среднего бизнеса как раз тоже если не, не изменяет память. Э, о чем они говорят? Они говорят о том, что потребитель проходит э, не Последовательность этапов, который, у которой есть начало или конец, а потребитель находится в, в некотором смысле в поле взаимодействия с компанией, в непрерывном. И в этом поле взаимодействия, в зависимости от того, когда и как у него возникает потребность, он проходит через последовательные этапы. Эти этапы выглядят следующим образом. Сначала у потребителя может не быть потребности вообще, но да, при этом он может иметь какое-то представление о бренде или о продуктовой категории, а может и не иметь. В тот момент, когда у человека возникает определенная потребность, он приходит на этап так называемого начального набора альтернатив для выбора. То есть либо человек знает, как можно закрывать эту потребность, не знаю, если я хочу кофе, то я могу сварить его дома, для этого мне нужно, чтобы у меня дома были зерны или молотый кофе, я могу сходить в кофейню, или если я хочу поесть, то я могу сам сходить в ресторан, могу заказать доставку, могу что-то приготовить дома, могу обратиться к там, заказу ингредиентов для еды, из которых я сам что-то приготовлю. То есть там может быть набор, и он... А его может и не быть вообще, то есть у потребителя может возникнуть потребность, а как ее реализовать, он даже не знает, но она у него достаточно насущная. И с этого этапа, если действительно эта потребность у человека есть, он переходит на этап номер два, если он готов эту потребность реализовать, как бы закрыть и что-то с ней сделать, он переходит к этапу активной оценки альтернатив. На этом этапе потребитель а, сначала проходит а, этап дифференциации, то есть обычно на этом этапе он увеличивает, в отличие от а, модели воронки продаж, а, в циклической модели мы понимаем, что там происходит дифференциация. Человек увеличивает вообще количество вариантов, доступных ему для выбора. Если я не знаю, э, там, не знаю как мне добраться из одного города в другой, я лезу в поисковик и начинаю искать доступные варианты. Я понимаю, что есть там маршрутка, поезд, самолет, я начинаю сравнивать цены, и у меня сначала происходит расширение вариантов выбора, а потом происходит сужение. И так происходит на сегодняшний день почти для любой товарной категории или категории услуг. Соответственно, вот основная, основной фокус работы маркетологов на сегодняшний день находится здесь, сейчас мы еще отдельно об этом поговорим. Потом, когда человек сначала расширил варианты, соответственно, удовлетворения своей потребности, потом он сужает, сужает, сужает их и доходит до этапа, до момента покупки, когда он э, приносит деньги в кассу, условно говоря. Но важно понимать, что в этот момент э, не заканчивается продажа, и в этот момент... Бизнес только дал обещание человеку, а он принес свои кровные деньги. И очень важный этап номер четыре наступает, который называется этап опыта после покупки. Бизнес должен буквально сдержать свое обещание. Получив деньги, он должен оправдать ожидания потребителя, чтобы он получил положительное подкрепление, чтобы он не был наказан, чтобы его действительно удов... потребность была удовлетворена. И после этого потребитель снова переходит на этап номер один, и в тот момент, когда у него снова возникает потребность, он либо проходит снова цикл через этап активной оценки, либо если он стал лоялен вашему бренду, если он понимает, что да, вот это закрывает мою потребность наилучшим образом, то он может сразу переходить на момент покупки. Что интересно понимать про циклическую модель? Что старые модели маркетологов, включая воронку продаж, фокусировались на этапах номер один. И номер три. Потому что все инструменты, которые были доступны маркетологу, как мы говорили в прошлом уроке, связаны были вот с этими моментами. Либо нам нужно было попасть в начальный набор альтернатив для выбора, размещая массовую и телерекламу, включая билборды, телерадиорекламу, журналы, газеты и так далее. Чтобы у человека это запало в голову, что, ага, вот если мне нужно купить квартиру, то я должен рассматривать такого-то застройщика. Либо человек мог что-то делать на моменте покупки, используя BTL-инструменты, выделение в точке продаж промо промоутеров и там, другой битель, промоушен и так далее. Медиа взрыв рубежа 20-21 веков перевернул картину ровно на вот 90 градусов. То есть теперь самыми ценными из-за того, как изменились медиа и как изменилась коммуникация, стали этапы номер два и номер четыре. Вдумайтесь, вообще говоря, компания Google и компания Яндекс, которые стали многомиллиардными компаниями, соответственно, в рублях и в долларах, э все свои деньги зарабатывают на том, что удовлетворяют э потребность людей в активной оценке альтернатив. Поисковая система э зарабатывает на том, что она размещает контекстную рекламу по определенным запросам, очень часто связанным с удовлетворением потребности. То есть... Э Google и Яндекс зарабатывают деньги на рекламодателях, которые взаимодействуют со своими клиентами вот на этом этапе. И именно на этом этапе становится дешевле и проще попасть а, на этапе вот расширения, вот этой дифференциации, да, расширения пространства выбора у клиента. А, становится проще и дешевле захватить его внимание, чтобы он дошел до момента покупки именно у вас. Но… Из-за того, что коммуникация между людьми стала очень э, широкой и разнообразной, люди, у которых есть негативный опыт после покупки, которые оказались наказаны, что они купили у вас, если их ожидания не сбылись, они могут причинить вам очень много боли, размещая негативные отзывы, э, там, я не знаю, тролля ваших менеджеров и в то, влияя на людей, которые находятся на этапе активной оценки альтернатив. Все это происходит по щелчку пальцев. Теперь можно не выходить с пикетом к офису компании, а просто разместить на всех отзывиках негативные отзывы, поставив одну звезду. И получается, что этапы номер 2 и номер четыре становятся наиболее ценными. Но они становятся наиболее ценными не только поэтому. Этап номер 4 становится настолько ценным, потому что вы не можете теперь фокусироваться только на первой продаже. Ваша задача выжимать максимум денег, вот из-за этих людей, потому что вы уже заплатили за то, что они к вам пришли и совершили первую покупку. Ваша задача делать так, чтобы они совершали еще больше покупок сами, и чтобы они рекомендовали ваш бизнес для удовлетворения потребностей другим людям. Ваша задача стимулировать сарафанное радио. Это гораздо дешевле, чем привлекать этих людей э, в холодную с рынка. Поэтому еще раз подчеркну, э, фокус. То, на чем фокусируется маркетолог и рамка маркетолога, смещается с этапов номер один и номер три на этапы номер два и номер четыре сегодня. И это один из аспектов, на который важно обращать внимание, когда вы балансируете свою маркетинговую систему, о чем мы еще будем говорить. И наверное сфокусировать а, в конце этого урока я еще раз хочу внимание на том, что покупка это не получение денег в кассу. Покупка – это долгий процесс, который включает в себя и последовательность обещаний на предпокупочных этапах, и взаимодействие на этапе покупки, и самое главное – сдерживание обещаний бизнеса на послепокупочных этапах и на этапе опыта после покупки. Если вы наобещали очень много, а потом эти обещания оказались невыполненными, у вас очень серьезные проблемы. В связи с этим мы будем фокусироваться практически исключительно на циклической модели и будем рассматривать, во-первых, разные этапы этих циклических моделей, в том числе в последующих трех уроках, а во-вторых, на следующей неделе мы будем говорить о том, что на самом деле вот цикл нарисован один, но по этим циклам ходят очень разные люди с разной скоростью, с разными потребностями, и они с нами еще общаются в разных точках. Поэтому мы будем говорить о детерминантах потребителей и о том, какие потребители э, могут объединяться в сегменты, по каким принципам и, собственно, как наконец-то нам выстраивать вот эту коммуникацию в разных точках с разными сегментами потребителей. Э, теперь мы перейдем к э, предпокупочным процессам и поговорим об этом завтра.